Если предметом договора является именно предоставление доступа к справочно-информационному ресурсу, в подразделе 3.2 необходимо указать наименование программного обеспечения, выбрать классификационную категорию работы по предоставлению информационных ресурсов и баз данных, указать стоимость. Если предметом договора является предоставление лицензии, то в подразделе 3.2 необходимо указать наименование программного обеспечения.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 на неисключительной основе, заполнить сведения по лицензии, указать лицензиара и стоимость. Как изменить наименование мероприятия по информатизации? Наименование мероприятия формируется на основании его типа и краткого наименования объекта учета в ГИСКАИ. Для изменения наименования мероприятия необходимо сначала изменить наименование объекта учета, Направив соответствующий запрос в Единую службу поддержки в ГИСКАИ на электронную почту, после исполнения запроса нажать на кнопку «Карандаш» справа от наименования мероприятия по информатизации и ничего не меняя нажать на кнопку «Сохранить». Наименование мероприятия по информатизации изменится. Как получить доступ в ГИСКАИ? Инструкция и памятка по регистрации размещены в форме «Заявка на доступ к ГИСКАИ». Для внесения изменений в учетные данные можно воспользоваться формой для отправки заявки на изменение учетных данных. В соответствии с правилами размещения информации в Федеральной государственной информационной системе координации и информатизации, утвержденными приказами Минкомсвязи России от 11 февраля 2016 года номер 44 – Размещение информации в системе в ГИСКАИ осуществляется посредством заполнения полей экранных форм веб-интерфейса в ГИСКАИ. Форма находится на странице ввода логина и пароля в ГИСКАИ. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobako.czki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!